Тест CSS. Проверка работы форсунок. Владелец автомобиля Toyota Yaris жаловался на неустойчивый холостой ход, плохой запуск холодного двигателя, а также большой расход топлива. Для выявления причин неравномерной работы цилиндров был выполнен тест CSS. Рассмотрим вкладку «Эффективность». По графикам видно большой разброс эффективности работы цилиндров. Хуже всех работает цилиндр 3 на всех режимах работы двигателя, кроме участка измерения динамической компрессии. Это указывает на сильное загрязнение топливной форсунки цилиндра 3. Было решено провести очистку форсунок и повторно выполнить ТССС. По полученным графикам эффективности видно, что работа цилиндров нормализовалась. Все цилиндры стали работать с одинаковой эффективностью. Еще раз сравним результаты теста.